Говорили ли вам когда-нибудь, что вы одарены? Термин «одаренный» обычно относится к людям с уникальными способностями, которые отличают их от сверстников. Даже если вы не считаете себя одаренным, вы можете быть удивлены, узнав, что у вас есть некоторые общие черты. Любопытно узнать, что это за черты. Вот пять признаков того, что вы тайно одарены. Первый – у вас проблемы с языками. Часто ли вы испытываете трудности с грамматикой или словарным запасом? По словам профессора Бостонского колледжа Эллен Виннер, у одаренных людей уникальная организация мозга, при которой правое полушарие мозга доминирует над левым, а иногда даже берет на себя его функции. Поскольку левое полушарие обычно занимается лексикой, грамматикой и пониманием, это может привести к неравномерному набору умственных способностей, где языковые способности проигрывают. Профессор Виннер также отметил, что более 12 тысяч студентов в США одновременно одарены и плохо учатся, причем большинство из них страдают дислексией. Одним из лучших примеров неравномерной одаренности является Альберт Эйнштейн, поскольку он не мог говорить до трех лет, а свободно заговорил только в десять лет. Второе, вы не правша. Вы левша или правша? В дополнение к сказанному профессор Виннер отметил, что одаренные люди чаще всего являются левшами или амбидекстрами по сравнению с праворукими людьми в целом. Многие исследователи считают, что родительские условия могут существенно повлиять на развитие мозга плода и основные психологические результаты. Помните, как правое полушарие часто доминирует над левым в мозгу одаренных детей? Те же пути развития, которые приводят к такому строению мозга, часто приводят и к неправорукости. Номер три. У вас проблемы с иммунитетом. Как обстоят дела с вашей иммунной системой? Вы можете не думать, что иммунная система связана с мозгом, но между ними есть общий фактор. Как уже упоминалось ранее, принатальные условия оказывают значительное влияние на развитие мозга. Те же условия, которые приводят к одаренности мозга, влияют и на остальной организм, нарушая функционирование иммунной системы. Отмечается, что одаренные люди чаще страдают астмой, аллергией и другими аутоиммунными расстройствами. Номер четыре. У вас сильная рабочая память. Сколько вещей вы можете помнить одновременно? Исследования показывают, что сильная рабочая память может быть признаком одаренного ума. Это связано с тем, что одаренные люди часто обладают большей способностью решать проблемы творческим путем. Они могут мыслить нестандартно и придумывать множество свежих перспектив и точек зрения. И хотя их мыслительный процесс может выглядеть хаотичным и раскованным, их способность обдумывать одновременно несколько различных идей и мыслей все время укрепляет и развивает их рабочую память. Номер пять. У вас сильные перепады настроения. Ваше настроение обычно постоянно то поднимается, то опускается. Исследования показали, что творчески одаренные люди подвержены повышенному риску развития циклотемии – психического состояния, при котором наблюдаются резкие перепады между периодами депрессии и периодами повышенного настроения, называемого гипоманией. В периоды гипомании умственные воспоминания могут стать более острыми, эмоции – интенсивными, а выносливость – практически неограниченной.